вкусный и легкий томатный суп с лапшой и креветками. Начнем с того, что покрошим зеленый лук, петрушку и укроп. Зеленый лук слегка обжарим на сливочном масле, после чего добавим 3 столовые ложки томатной пасты и 1 зубчик чеснока. Жарим несколько минут. Добавляем креветки и 150 мл воды. Тушим в течение 5 минут. В самом конце добавляем соль, черный перец и оставшуюся зелень, петрушку и укроп. Тушим еще 2-3 минуты. В кипящую воду кладем лапшу и добавляем готовую заправку. Варим до готовности лапши. Суп получается очень легкий, вкусный и сытный.